Мы отправляемся в очень интересное путешествие в деревню Али и э, Шерифе. Едем собирать апельсины, смотреть сады животных и так далее. Все, кто хотел увидеть деревню, добро пожаловать. Смотрите наше видео. На улице дождь, мы в городе Кумуджа, Но мы не унываем и отправляемся в деревню. Все в машине. Айхан. Так, там здесь, Арик здесь, Шерифа здесь, все здесь. И, как я уже сказала, приглашаем вас вместе с нами поехать. По дороге было очень много садов, исторических достопримечательностей Здесь еще есть, посмотрите, какая собака Обещаю я подъекну Защищает дом В общем, мы приехали в деревню Здесь много животных, овощей, фруктов Сейчас пойдем гулять Вот такое здесь небольшое хозяйство Есть курочки Посмотрите, всякие разные. Но они боятся. Очень красивый петух. Вот эти курицы, кстати, очень дорогие. Посмотрите, посмотрите, какие у них ножки волосатые. Также здесь есть очень классные, красивые индюки. Белый индюк. Очень красивый. Посмотрите, какая красота. Но они убегают, боятся. А есть еще вот такой черный есть. Sır fingerprints Köpeğe dök alın いლ Укладыв circa 30 simples Sıracak mı du América hic trucks centres de zaman, video tamam, harina bu kangel tamam, kan m ı ágbaş tamam sen aç세요 şimdi bu Sachen вот так вот выглядит хозяйство, здесь бегают всякие курочки, индюки, вот это вот курица очень интересной породы, там находятся сады апельсиновые, но, к сожалению, апельсины уже все собрали, мы поедем в другой сад, а вот это вот сам дом, сначала я вам покажу, как дом выглядит изнутри. Сначала мы попадаем в предбанник, где все снимают свою обувь. Далее мы попадаем на кухню. Здесь, как вы видите, также сушат белье. Ой, кошка! Эль? Не хочет. Здесь мы попадаем на кухню. Здесь готовят всякие разные... Вкусняшки. Есть также, кстати, задний дворик. А, вот здесь стирают машину. А, и здесь сидит самый красивый индюк. Покажу вам гостиную. Он да? Юсуп. И здесь уже основная гостиная. Где собираются все гости. Дети смотрят телевизор. Очень много детей. Девочка там пишет. Вот так вот. Традиционную, кстати, в деревне на полу. Вот на таком вот столике. И все кушают. Мы тоже будем печать. Шейда uh -huh. как отапливают дом. Дом отапливают вот таким образом. Uh -huh. Здесь же кипятят чай и собой отапливают дом. Sen otur, ben şöyle içeyim. İçelim. Alalım. Tamam, kuzlar. Kuzlar. Anakçası yer. Olur. değil yani, ben kendim yaptım. Anladık, o yüzden sevdim zaten. Nasıl? İstiyor musun, biraz alalım mı giderken eve? Hı? Eve giderken kırıklığında mı biraz? burası. <gülüyor> Ah. <laughs> вот так вот быстро был стол или и нет. Разложили, покушали, собрали и отнесли вот сюда. Не занимает много места. И совсем не Гисус Панабах. Панабах ты. Не персон. gitmiyoruz. He. Ne Anne. yapıyorsun gün, her gün, sabah, tavuk? Sabah ne yapıyor? Kahvaltı hazırlıyorum. Zobamı yapıyorum. Eşime uğratıyor bir şey. Öğlen yemeği hazırlıyor. Tavuklarıma bakıyor. Ben de zobada bir çay mı istiyorum? İki sabah akşam hazırlıyor. Öğlen geliyor. Çayı, <gülüyor> yemeği. <Öğlen> <gülüyor> Siz de işe uğraşıyorsun. Akşamıza <gülüyor> öğlediğiniz yine yemek hazırlıyor. <gülüyor> Tavuklarıma bakıyorum. Köpürüma bakıyorum. Günlük hayatım. <gülüyor> Начался дождик, что... не радует. Ну, а вот так выглядит апельсиновый сад, друзья, в котором собрали все апельсины. Один апельсинчик валяется. В общем, в этот сад мы не успели, все апельсины уже собрали. Но мы сейчас поедем, как Айхан сказал, на апельсиновую фабрику. И также в другой сад, где много-много апельсин. Посмотрите, вот одно единственное дерево, где остались апельсины. На этом дереве просто нет свободного места. Очень красиво, конечно. Посмотрите, целые грозди сочных, красивых апельсин. И, как уже говорили, апельсины из Финики самые популярные и самые, самые вкусные в Турции и вообще во всем мире. Я хочу скорее в сад, где... Огромное количество апельсин на каждом дереве. Ой, запутался ты что? Сейчас Да я вас сфоткать хочу! Bu köpeğin adı ne? Michael, Michael. Kaç yaşında evet. o? Dört Hakikaten Sivas. Sivas Yine bozuk duruyor Enişte evet. hmm. e Az sonra gelmeyeceğim <gülüyor> <Ben ben> de... <gülüyor>